Мы должны разобраться с тем что это такое начинаем как обычно с терминологии персональный имеет отношение и э, описывает что он имеет отношение к персоналию то есть в данном случае именно к вам то есть к какой-то конкретной личности эгрегор говорит о том что он будет иметь отношение к эгрегориальной структуре давайте попробуем еще раз сформулировать для себя четкое понимание, что же такое эгрегор. Потому что понятие ввелось в нашу жизнь совершенно недавно. Более того, раньше мы такими понятиями не оперировали, то есть все равно была эгрегориальная система, была просто, называлась она по-разному. Например, Вернацкий называл ее нол сферой, да, сферой разума. Это была первая попытка, первое прикосновение понять, как мир идей существует сам по себе. Юнгианское наследие называет эгрегориальный мир миром архетипов, то есть неких прообразов, моделей, распространяемых, проецируемых на человеческое сознание, на неограниченное количество человеческого сознания. Как слепки, которые отпечатываются в вашем разуме и накладываются на вашу природную матрицу. Его мистики 19 века пытались, скажем так, употреблять этот термин, <coughs> описывая некие формы коллективного бессознательного, к которым подключены большое количество людей. Сегодня мы используем термин эгрегор уже больше, в большем понимании, что это такое, потому что эгрегоры, в отличие от предыдущих эпох, сейчас себя проявили очень ярко и очень четко, и начали отдавать в этот мир информацию о себе. Прежде всего стоит понимать, что эгрегор это искусственное образование, неживое, это очень важно, неживое, это как спутник, который вращается вокруг орбиты планеты. Искусственный спутник, не, не, не, не природный. Планета живая, а спутник искусственный, он выполняет только ту задачу, на которую запрограммировано. У него нет души, у него нет живого разума, у него нет свободы воли. Это только лишь программа, но программа весьма специфическая. Относиться пренебрежительно к эгрегориальной системе это не понимать ее природу. Следует всегда помнить и никогда не забывать, что разум эгрегора значительно сильнее эгрегора отдельно взятого человека, даже если это эгрегор минимальные и, скажем так, существующие на небольшом иерархическом уровне, о чем мы сейчас с вами поговорим. Какой бы минимальный ни был эгрегор, он все равно сильнее одного отдельно взятого человека. Почему так? Потому что природа эгрегора, как правило, делается не человеком. Ошибкой предполагать, что эгрегор это порождение коллективного разума людей. Коллективный разум идей людей участвует в сознании эгрегора, но не является его материнской структурой. Не люди рождают эгрегоры. Эгрегоры изначально информационно рождают боги. В ядро эгрегора закладывается некая идея, идея, возникшая не в человеческих головах. Если человек считает, что он у него в голове ах. Появилась какая-то идея, он эту идею озвучил и она нашла последователей, это иллюзия, которую человеческий разум выстраивает для себя исключительно для повышения своей собственной значимости, причем в своих же собственных глазах. Ибо значимость человека является основой того, что человек как личность получит персональную прописку в эгрегориальном мире. Понятно, сказал ли еще разок? Персональный эгрегор может иметь только очень значимое лицо. Значит, соответственно, чем значимый человек в этом мире, тем больше у него шансов и возможностей заполучить персональную структуру, представляющую его идейность в этом самом мире. И так думают все, кто не знает природы эгрегориального поля. А мы с вами знаем природу эгрегориального поля, и в ближайший месяц мы с вами убедимся в этом. Вы, у вас представится возможность убедиться в правдивости моих слов, а в частности в том, что. Ядро эгрегора закладывается идея всегда божественного происхождения, никогда не человеческого. Она лишь проецируется в сознании человеческом, ошибочно давая ему иллюзорное представление, что это его внутренняя идея. Так могут рассуждать, позволить рассуждать себе люди, проходящие здесь определенные стадии становления, определенные стадии роста и взросления пребывающие в определенных иллюзиях, люди с психотипом ребенка, люди, идущие по Дионисийскому каналу, могут себе позволить ошибочно мыслить на эту тему. Люди же, существующие, например, на Фебовском канале, где они будут допускать такое миропонимание, всегда будут получать по загривку, потому что для них это совершенно неосуществимо. Потому что, как правило, инициаторами, и проводниками божественных идей всегда являются люди, существующие на канале Фиба. Они, собственно говоря, для этого здесь и появляются. Быть проводниками идейных сил. Это не говорит, ни, ни, ни в коем случае не говорит о том, что у Дионисов не, не может появиться новых творческих идей в голове. Но они появятся только в том случае, если Дионис на, найдет источник своих божественных амонаций, то есть бога, который порождает идеи в его ядре в его разуме. Поскольку сейчас мы с вами прикасаемся к неким субстанциям, которые находятся выше будхиального тела, то есть в процессе атмана, я бы хотела, чтобы вы приготовились к тому, что говорить мы будем о вещах несоциальных, то есть о вещах скорее теософических, да, о вещах духовных. Но тем не менее, когда мы будем говорить об эгрегорах и о ядра формирование ядра любого эгрегора, мы не можем обойтись без, обойти мимо этой темы. Потому что любая другая терминология, которую мы с вами попробуем употребить, объясняя структуру формирования ядра эгрегора, это будет профанация, это будет попытка объяснить физику терминами. арифметики, да, то есть те, которые вы понимаете, при этом при всем объяснить сложные физические законы, например, законы гравитации, законы искривленного поля, объяснить терминами арифметики. Это, конечно, похвальная попытка, но боюсь, что она не сумеет полностью позволить нам достичь цели. Да, поэтому заранее прошу прощения у тех, кому эта терминология не Свойственно и неприятно, но тем не менее ничего другого я вам предложить не смогу. Нам придется опираться на эту терминологию. <coughs> Ядром эгрегором информационная структура только информационная и никакая другая. Значит, может она произойти только лишь из информационного пространства. Информационное пространство, исходя из семиличной структуры сознания человека, соответствует только отману. Там семь единиц информации. Помните? Первый, самый первый курс, о котором мы с вами говорили. Даже с будхиалы, если мы будем брать идейность, там будет одна энергетическая компонента, а это значит, что она будет иметь отношение непосредственно к живому миру, то есть миру живых, миру людей, миру животного плана, миру растений, но не божественные, потому что божественные структуры это структуры информационные всегда, даже если они имеют отношение к Земле, это всегда информационные структуры. Чем более сильная информационная структура, тем в большей степени она может проявиться в этом мире. Математический закон, который объясняет силу Бога, звучит приблизительно следующим образом. Чем больше информации находится в ядре или в разуме Бога, выраженных в условных единицах, тем большее количество энергии одномоментно подчеркиваю, одномоментное, это очень важно, он может подтянуть, потому что чем больше информации, тем больше энергии, чем меньше информации, тем меньше энергии. Это там связь прямая. Соответственно, сознание некой божественной структуры, мы говорим не о культе, а именно о разуме, о разуме определенного бога, тем больше в этом мире значимо, тем большим информационным объемом, оно обладает. Значит, тем большее количество энергии он может присоединить. Выглядит это, что как появление одной и той же идеи в различных разумах, различных существ, способных на разумное мышление, то есть людей или высокоорганизованных приматов, которые одномоментом появляются в их голове как естественная форма бытия, естественная форма объяснения бытия. И эта информация заставляет их отдавать часть своего времени на реализацию этой идеи. Точно так же добровольно и естественно. Да? Например, знание о том, что вставать надо с рассветом. Вот такая вот идея появляется в голове, и люди начинают вставать с рассветом, перенаправляя свою энергию на реализацию этой идеи. О том, что должно быть трехразовое питание, например. Да, и люди начинают отдавать энергию, выполняя вот это вот самое ритуальное действие, трехразовое питания. Да, о том, что там, знаю, зим, зимой полезно хотаться на лыжах. И только потому, что это полезно, это делается. Ну, это, скажем так, примеры с потолка взятые, в порядке бреда, но тем не менее, чем больше людей одномоментно начинают выполнять действия, связанные с определенной идеей, тем в большей степени эта идея имеет право на существование здесь. То есть когда только-только появилось христианство, да, оно, например, не, не, не было очень сильно распространено в сознании голов. Но когда достигла критическая масса прихожан, у людей не возникало сомнений о том, что по воскресеньям, например, надо ходить в церковь на службу. И все дружно ходили в церковь на службу, потому что не возникало даже сомнений о том, что этого не надо делать мысли о том, что этого можно избежать, ни в коем случае. Это говорит о том, что идея крепко поселилась в каждой голове. У человека не возникает сомнения о том, что надо поступать только так и никак иначе. Но мы возвращаемся все-таки к информационному условию. Идейность возникает с отмана. Атмическое пространство заполнено идеями. Как Продукт жизнедеятельности неких божественных разумов. На основании этих идей возникают эгрегоры, то есть непосредственное образования, призванные реализовывать эту самую идею, как семечко, посаженная в землю. Прорастают не все. Но то, которое прорастает, имеет право на существование. Вот так и с идеями. То, которое поселяется в сознании людей, и люди начинают добровольно отдавать на эту идею свою энергию. И когда количество людей, отдающих добровольно свою энергию, достигает числа волшебного числа n плюс 1, то есть некая минимальная цифра плюс один человек, формируется эгрегор. В этот момент формируется эгрегор. Условно принято считать, что для формирования простейшего эгрегора достаточно n равное 3. Для формирования более сложных эгрегоров число n увеличивается. Пока все понятно? Замечательно. Соответственно, идея, которая есть суть основы эгрегора, не появляется ниоткуда никогда не появляется ниоткуда. И уж тем более, конечно, она не может зародиться в человеческом сознании. Те, кто занимается магией давно и плотно, и те, которые не испытывают иллюзии, не путая понятия магии и волшебства, те знают о том, что человеческий разум и человеческий мозг не способен вообще что-либо придумать. То есть нет в человеческом разуме такой опции придумывалка. Фантазия это не есть удел человеческого сознания. У Человеческая структура сознания устроена таким образом, что он может принять информацию, считать информацию и скомпилировать информацию между собой на гора, выдав некий компиляционный продукт. Но так, чтобы идея зародилась в сознании человека, так не бывает. Любая идея, которая появляется в разуме человека, творческая или научная, техническая или любая другая, это есть продукт считанной информации, считанный из пространства либо эгрегориального, либо атмического, в тот момент, когда это нововведение должно появиться в этом мире, то есть ему пришло время. Оно должно быть посажено в определенную почву и через некоторое время взрасти из этой почвы уже совершенно в другом виде. И если вы это понимаете, то тогда для вас не возникнет никакого сомнения, что нужно делать для того, чтобы стать в этом мире лицом значимым и уникальным.